И let t denote the identity. Ох. Oh. And define the functions by. Show the fg. Заполните таблицу. Ну вот это, composition g, это то же самое, что функция t. И g composition r, то же самое, что функция s. Заполните таблицу, имеется в виду, вот, палочка, composition, палочка, чему равняется? Давай f composition f разберу. Вот f это вот такая функция. 1 минус 1x, правильно? Вот. Когда f composition f, это будет 1 минус 1 делить на f. f от x. Да, то есть мы вместо x -а поставим f от x. А f от x это вот 1 минус 1 делить на минус 1 делить на x. Понятно, да? Окей, если это посчитать, тут получится x минус 1 делить на x. Если перевернем, получится x делить на x минус 1. И от этого 1 минус вот это все. Минус 1 делить на x минус 1. Вот. Это будет f composition f. Это вот это. И давайте посмотрим, какие, какая функция там этому соответствует. 1 делить на x минус 1. Это и есть функция g. Но только не g, а минус g. Ну, если мы вот этот минус вот сюда вниз выкинем, будет тут не x минус 1, да? а 1 минус x. И это и есть g, если вы заметите. Это как таблица умножения, да, только таблица и композишн. F, F, на их пересечении будет G, потому что ну вот мы только что показали почему, да. Ну и так далее, со всеми делаешь и все. То есть тебе нужно все пары всех функций ä, посчитать, чему они будут равны, и потом ага. понять, какой функции они равны. Я не буду твой никнейм произносить. Здесь тебе понятно. Да, я что-то понял, но решили потом не тут ничего сложного нету просто нужно две функции объединить С composition вот <laughs> что это такое это значит функцию вставляем в другую функцию Вот У нас есть вот такая функция правильно mm -hmm. Чтобы ее решить чтобы понять что такое f composition f, нужно взять эту функцию да Вот, это оригинальная функция mm -hmm. Но мы хотим вместо аргумента впихнуть туда саму эту функцию Значит мы вместо x -а пихаем f от x понятно а f от x – это есть вот это. То есть мы как бы функцию саму в себя запихали. И если мы вот это вместо f от x напишем, да, 1 минус 1 делить на x, и вот это все посчитаем, да, чему это равно? Выйдет, что вот это равно вот этому. Да? Ну, там это арифметика, да, посчитаешь. И вот эта штука, 1 делить на 1 минус x, если ты посмотришь обратно на свои функции в 17-го вопроса, там будет описано g от x равно 1 делить на 1 минус x. Когда ты сделал f, f, у тебя получилось g. Вот. И вот в своей таблице ты так и должен написать. f composition f это g. Или мы можем разобрать, типа, две разные функции. Допустим, h composition g хочу сделать. h composition g, давайте напишем. h это 1 делить на x, а g это 1 делить на 1 из x. Вот. Как нужно это посчитать? Вначале пишем просто функцию h. 1 делить на x. Но вместо x мы пишем не x, а g от x. Потому что это есть определение функции. да? Мы должны в аргумент ей запихать не просто x, а вторую функцию с x. Поэтому мы в h пишем не 1 делить на x, а аргумент, который через g должен пройти. И получается h composition g это 1 делить на функцию g. Ну и это то же самое, что 1 делить на 1 делить на 1 минус x. Это то же самое, что 1-x делить на 1 это то же самое, что 1-x. Получается, h composition g это s. Вот, и в своей таблице, где у тебя h, и тут g где-то у тебя там будет напечине будет s. Как таблица умножения, всё, короче. Все. Тяжело, нашло, спасибо.